Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в этом видео я буду образовать такую операционную систему, как Haiku OS. В чем ее уникальность? Еще в начале 90-х, когда во всем главенство DOS Linux был в зачаточном состоянии, появился 386 BSD, появилась такая компания как B Incorporated, который представил свой компьютер Bbox с операционной системой BOS. В отличие от других систем она обладала довольно передовыми возможностями. 64-битная файловая система, многопоточность, микроядерная архитектура и также поддержка многопроцессорных конфигураций. И довольно передовой графический интерфейс. Но в результате конкурентной борьбы главных монополистов, таких как Microsoft, и Apple система приказала себе долго жить. К сожалению, компания разорилась, а сама система, ее исходные коды и авторские права были проданы сторонним компаниям. Группа энтузиастов решили пересоздать, но решили воскресить эту систему. И создали проект Хайку OS. С. По сути, это полностью написанный с нуля Хайку. Это полностью написанная с нуля BOS совм... О совместимая система. Итак, еще пару лет назад Хайку OS С был довольно Сложно назвать альтернативой существующим современным системам, но в последние годы началась очень активная его доработка до конечных пользователей. Паутировали многие софт из Gnu Linux, например, недавно паутировали LibreOffice и паутировали Qt и многие его софт, написанные на Qt, стали активно паутировать хайку с итак перед вами рабочий стол хайку с мы видим рабочий стол компьютер жесткий диск его структуру довольно интересную Системный раздел, ядро, корзину, подключенные сидиомы и так далее. Здесь у нас меню пуск своеобразное. Здесь у нас диспетчер задач. Можно посмотреть использование УЗРУМ. Использование ЦПУ, кто куда больше зажирает. Посмотреть подробно. Даже внутренние потоки еды, кто именно что пожирает. Даже задавать приоритеты. Также... А теперь перейдем к приложениям, которые доступны Харьк OS. Как в любых с подобных системах, тут имеется терминал. Терминал... не хочет запускаться... есть... так, что же у нас... Установщик. Тоже не запускается. Веб-браузер. Так. Что-то не работает. Совсем не работает. А теперь перейдем к приложениям. Имеется такое своеобразное меню пуск. Весьма необычное для пользователей Windows и даже для Linux-оидов. Диспетчер задач, показывающее использование ОЗУ, Кто больше чего желает, и диспетчер Цпу. Можно смотреть, какие именно потоки ядра, сколько чего жрают. И даже задавать приоритеты. Максим, нормальный, сочный. Приоритет реального времени. И так далее. А теперь перейдем к приложениям. Также, как и других unix в подобных системах, имеется терминал. Так, похоже, проблема со шрифтами. Mm -hmm. Шрифты полетели. Но это попойма. Так, не надо. Выпол можно выполнять любые Unix команды. Топ. Все бытует. Также есть веб-браузер, родной веб-браузер для Харико веб-позитив. Запускаем. YouTube. Видим, показывает. Правда, немного показывает, довольно криво. Но, тем не менее, видео можно уже смотреть. Закроем, чтобы система не зависла, а то у меня в прошлый раз все зависло. Есть также браузер NetSurf, кроссплатформенный, который работает почти везде, где только возможно. Видим, что работает довольно хорошо, довольно быстро. И вот видим проблему, но это видимо хм. интересно, но видим система еще нуждается в доработке, видим что есть какие-то глюки, недоработки, но видим зато Какая удобная тут система вкладок. Что довольно удобно. Даже не помню, чтобы такое в нинуксах было. Как видим, можно читать в Википедию. Открывать разные веб-сайты. Что ж, Даже тяжелые сайты открываются, хоть криво, но, тем не менее, в сеть можно выходить. Также есть центр обновления. Видим, что он уже что-то нашел. Обновляем. Обновили. И также есть магазин приложения или диспетчер пакетов, хайку, депот. Можно подключать репозитории, добавлять свои, отключать уже существующие. Можно ставить любой софт, который, например, доступен здесь фау. Хотим мы фау ставим. И все готово. Открываем. Пожалуйста, фа, пока не имею его крон. Просмотрщик PDF-ок. Графический редактор рисовалка, paint. И все, мы можем этим пользоваться. Пожалуйста. Так. Также есть тут и видео редактор например, OpenShot. Даже видим, что нам доступен OpenShot, хотя программа так себе, но как говорил Qtashный софт должен без проблем работать. KDN Live пока недоступен, но будем надеяться, что его скоро тоже паутируют. А пока посмотрим, что тут еще есть. Прэйл есть также майтну команду no консольный программа два данни немного другое. Еще один аудио плей, видео плей. Сайт разработки Кьютем. Это честно говоря, не знаю. Веб-браузер на веб-ките с Довольно продвинутая программа для просмотра мультимедиа. Попробуем поставить. Так, зависимости пошли. Также есть известный в последнее время в Linux мире mpw Устанавливаем. Также здесь можно ставить оценки. Разным программам. Но, похоже, пока это не работает. Установился. Также видим, здесь присутствует музыкальный софт. Поставим, посмотрим. <coughs> Мессенджеры есть, Вим есть. Программа для записи веб-трафика. И еще один дован клиент, ну и Java. И, у, и клиент удаленного доступа, удаленного доступа к Windows 10. VNC сервер и модули для VMware. Ну, либо офис, конечно же, есть. Ну и известный в Linux двухпанельный файловый менеджер. Крейта есть программа D. Профессионального рисования а-ля фотошоп, ну и многое другое. Разнообразные просмотрщики разных документов. И прочее мелочевка еще один офисный пакет из Кдм карты и Ваня забався. А, нет. Не получилось. Итак, теперь они стало нормально. Продолжим. Можно создавать таблицу, например, 4, 7 и формулу. 4 плюс 7 ячейкой C7 получается 11. Все работает. Пос можно посмотреть версию либо офис. Видим, что тут самая последняя. 6.2. Точка 2. Но пока... ...не работает усификация. Сейчас посмотрим. Может она где-то включается. Так... Но пока усификации здесь нет. Закрываем презентации. Можно делать полноценные презентации под хайку ОС. Как видим, все работает, как должно работать. В принципе, никаких проблем и ограничений стандартным либо офиса не замечено. Закрываем. Также есть специальные возможности, например, экранное Нет. увеличение. Раз... Специальные возможности для людей с ограниченными возможностями. Medial конвектор для конвектирования разных файлов, например, видео в другие форматы. Стандартный прейл. Это что? Без разницы. Что это? Видимо, какой-то редактор. Сэмприл. Универсальный прием, позволяющий воспроизводить любые форматы. Графическая балочка CmPPR. И опять видим, что все на английском. Хотя, хотя русификация тут, в отличие от офиса доступна. Никаких проблем мы можем полноценно смотреть видео и слушать музыку. Также из мультимедийного софта есть также SMTube для просмотра Ютуба можно смотреть youtube Хроме браузера можно смотреть через него. Так-то он должен открывать его внешним плейером. Но почему-то Этого не происходит. Так... Хм, интересно. А как тут внешним плейлом воспроизводить? Вот, пожалуйста, мы можем смотреть видео. Только почему-то оно открылось в отдельном окне. Нет, закрывайся. Немного подвисает. Также тут есть аудио проявлено есть стандартный плей, а есть также доступные и кросплатформенные проявы, например, Audacity Запускаем. И мы видим, что он играет. Расмотр ПДФ, таблица символов. Ну и аналог еще один пейнт, так Так. Что-то не работает. Как надо. Нет. Ладно, закрываем. Возможность смотреть. Захватывать изображение с веб камерой Фалькулятор. Диспетчер устройств. Можно смотреть, что у нас тут подключено, какие устройства. Установщик. Дисков Двухпанельный Файл менеджер Из КД Нам доступен Для использования Запустили Видим, что у нас тут Компоненты КНД, Настройщик сети. Звукозапись. кто записал. Можно сохранить его, закрываем. Посмотрщик ТВ-каналов. Что это такое? какой то Честно говоря, я не знаю, что это такое. Алхимату. Дебагем. Также есть комплект демок, часы, так это что? Хм. Симулятор космоса какая-то телефонная или мультимедийная прибуда. Шрифты можно тестировать. Выполнять разные махинации. Тест OpenJero. Так как 3D драйверов нет, все идет через процессов ускорения. И еще один 3D дымка. С, видим с ошибками. Рисовальщик фрак фракталов. И как она там? Фракталов. Это, я не знаю, что... Это... Какая-то игрушка. Что-то связанное с мини Диспетчер задач системный монитор процессора. Судакум. Игра такая. И все, в принципе. Разные оплеты для рабочего стара и настройки. Можно поменять внешний вид, шрифты, цвет, сграживание шрифтов, фон рабочего стора поменять, Bluetooth, e Почтовый ящик сделать, задать ассоциации для типов файлов, настройка клавиатуры, настройка раскладок клавиатуры, переключатель языков, локаль можно поменять язык системы, мультимедиа настроить звуковую карту. Также можно миди настроить, также можно приделать звуковые банки миди устройств, чтобы воспроизводить миди. Настройка мыши, трехкнопочная, двухкнопочная и даже однокнопочная. Настройка сети. IP V4 и V6, SSH сервер, telnet server и так далее. Оповещение, принтер, настройка QT. Включить можно OpenGL репозитарии, настройка экранов. и настройка заставки можно задать заставку, горячие кавиши, звук, настройка тем, можно сделать тему windows 2000 такую сделать тему такую ну и так далее видим как стильно выглядят часы на таком фоне. желтую зеленую тему, селую тему и прочие выменигазные темы. Пусть будет по умолчанию. Настройка времени, часовой пояс, настройка Гринвичем. Можно настроить тачпад, если он есть. И настроить вот эту панель. Наверное, это она. Или или вот это. Рабочий стол. Так, наверное, это он. Рабочий стол. Ну и задать файл подкачки. Включить подкачку и настроить ее размер. Есть также документы, недавние документы и недавние приложения. На данный момент HiQoS является самым главным кандидатом на замену GNU -Linux, в связи с довольно интересными событиями поглощения разных крупных компаний, например Red Hat, и поглощение там GitHub, Microsoft и многие другие события могут привести к очень нехорошим последствиям для Gnu Linux, вследствие чего необходим, необходима альтернатива Gnu Linux. И на данный момент OS ближе всего к замене Gnu Linux. Для любителей Unix-подобных систем, с открытым от исходным кодом, в отличие от BSD-систем, которые рассчитаны на серверное использование, HikerOS рассчитана прежде всего на домашних пользователях и ближе всего подойдет для замены GNU-Linux а на, на домашнем компьютере и также замену Windows, следствие политики Microsoft и Windows 10 по слежке и использованию личных данных. На этом все. Спасибо за внимание.